Всем привет, с вами Тесрок, и сегодня у нас обзор нового патча. Он получился неплохим, с новыми интересными нововведениями, но все-таки спорным. Так что начнем. Но первое о чем бы хотелось поговорить, это конечно же о графике. Она стала гораздо лучше, четкость появилась. Появились данные заставки, когда выходишь, заходишь в одну из колонок меню. Тут просто прекрасно. Размыливание исчезли, которые иногда были. Просто стало гораздо лучше. Тут вообще никаких претензий, все здесь только стало лучше. Идеально. Вторая же хорошая новость заключается в том, что появилось новое дополнение, Железная Воля. Которое получилось неплохим, в ней добавили Родовида, который у меня уже есть. Скин, правда, неплохой, классный. Также механика брони и механика защитников получились хорошими, не дисбалансными, но о них мы поговорим чуть позже. Но ну, а вот второе... Новый день меня сильно удивил. Конечно, я слышал о нем заранее, потому что смотрел новости Гвинта, но надеялся, что этого не случится. Это то, что лидеры стали больше никому не нужны. Как вы видите, сейчас на своих экранах то, что у меня может быть Родовит и, допустим, любая другая способность Ньюфгарда. Если честно, это стало странно. Получается, те, кто открывали лидеров ради способностей, их просто, ну, кинули, не знаю. Это получилось достаточно странно и очень спорно, потому что... Раньше был смысл открывать лидеров, чтобы получать способности, чтобы создавать свои комбы, то есть очень нужны были очки открытия персонажей. А сейчас тебе они нужны просто, чтобы открыть скин. Это, знаете, не то, чего я хотел, так сказать, увидеть. Я надеялся, что это все таки не будут использовать, потому что... Лидер стал просто оболочкой, в которую пихает способностью, а не отдельным лидером, у которого своя а способность, которая, как бы сказать, характеризует этого лидера, как у лингера тактического отступления, у командира дивизии Альба это было улучшение собственных солдат. Это было логично и хорошо вписывалось в канон игры. Это было... А сейчас что мы видим? Сейчас мы видим, что это просто бездушная оболочка. Ой, если честно, я достаточно сильно огорчен. Но также будет и несправедливо не отметить и плюсы данного нововведения. Теперь каждый новичок может иметь любой рандомный скин, и у него будут открыты все способности. Это будет прекрасно, то есть новичкам будет проще, это я признаю, конечно, но все таки В принципе, новичкам можно и так справляться. я тоже начинал играть когда-то в Гвинт. И так все хорошо, просто надо побольше читать, побольше думать. С чем вы хотите создавать свою колоду, так что данное нововведение показалось мне достаточно странным. Но все-таки я не могу не отметить, что для новичков это просто замечательно. Тут я с этим признаю, это правда, но все-таки мне такое нововведение не по вкусу. Ну еще одно нововведение, которое я уже упоминал, это нововведение брони и дефендеров. Дефендеры раньше, по-моему, не было, а вот броня вводилась когда была популярна Кровавая Вражда, по-моему. Это такая игра, текстовая, рассказывающая историю на книжной основе Ведьмака, достаточно интересная, на основе Гвинта, там, геймплей. И, думаю, мы, может быть, еще поиграем в нее на моем канале. Ну так вот, а Defender, это... Они защищают, в принципе, работают стандартно. Ставишь его, и атаковать в этом ряду могут только его. Это достаточно просто и работает хорошо. Комбиться примерно так. Ставите несколько движков... Потом на них дефендеры, и дефендеры контроля тоже с ним что-то делать. Но лучше сначала ставите дефендера, потом движки и работаете. В принципе, очень хорошее нововведение, особенно мне понравился дефендер унильфов, который дает сразу тебе карту тактики, что комбится с карпионами, хельгой и другими картами на тактиках. Так что, очень хорошее нововведение, тут Бесспорно, они не дисбалансные, их можно контролить, никаких проблем здесь нет. Тут тоже хорошо, годно, отлично. Ну а следующая новость, не знаю, новости это, это сезон кота. В принципе, всегда новый сезон с каждым новым апдейтом вводится, так что тут ничего необычного, но он получился интересным. Мне нравился, получился неплохим таким сезон драконида, но все равно он мне не зашел. Мне понравился, не очень совсем не понравился, я бы даже сказал, сезон Дриады. Был очень, так сказать, спорно, я бы сказал, все это игралось, а вот сезон кота мне очень понравился. В нем тащит ассимиляция, очень хорошо играет замечательно. В основном так что я советую играть на нью если играете в сезон кота. Реально тактически задумаешься, когда у вас между противниками меняются карты ты напрягаешься, сложно, думаешь умно и интересно так сказать уникальность этого бесспорно потому что меняется к картами через каждые два хода, это интересно так сказать плюс иногда получается что у вас одинаковые фракции и вы примерно знаете какие у вас карты и как ими играть это получается забавно и так сказать каждая игра абсолютно уникальна тут бесспорно очень отлично самые лучшие сезон который я видел вообще ну а что хочется сказать в конце патч получился хорошим я не могу сказать что идеальным мы за это новое нововведение которое вроде бы облегчает и жизнь новичкам и вроде бы так сказать обездушивает всех лидеров которые есть в игре я не могу так сказать просто принять этот патч он для меня так сказать не переваривает ничего не могу с ним сделать он мне крайне не нравится этим ничего не нет. вот прям одни эмоции короче ну а вообще в общем по графике по четкости хорошо отлично идеально прекрасно тут ничего плохого не могу сказать новая механика брони так сказать дала свежести игре свободное дыхание стало интереснее только понравилось неположительные эмоции ничего отрицательного тут хорошо Сезон Кота отдельный по Хулуи требует просто вот так вот. Замечательно, он получился интересный, мне в него нравится играть больше всего. По новым картам хорошие, анимации некоторые из них вообще очень классные, я потом вам в конце немного покажу самом. Анимации классные, все. то есть патч получился успешным. А это самое главное, то что игра развивается, становится лучше, красивее, возможностей становится больше. Тип... Жалко, конечно. <с> Блин. Опять я подкупаю себя, то что мне жалко это нововведение, которое мне просто не нравится. Ну ладно. Победа, кстати, в этом раунде хорошая получилась. Ну так вот. Вердикт. Хорошо, игра развивается, никуда я уходить и закрыть не стоит. Дальше будет только лучше. Нам еще надо открывать весь сезон Котая, получать эмблемы его. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Кстати, посмотрите новую анимированную карту, она получилась классно.